Алексей Бургузин, басня о карасях. Ожесточенно споря между собой, пренебрегая, а другая, восхищаясь глубиной, дискуссия переходила в фасу, где поединком все могло решиться сразу. Один карась кричал, там обитают боги! Другой, чудовище, уродливый, двумолкий. Вот так еле-еле помесясь в стакане, Две рыбки пузырились в океане. Мораль здесь такова. Стакан, быть может, для кого-то океан. Для братьев меньших мы, быть может, Или не божители, Или не вышли в